Всем привет! Сегодня для приготовления десерта мне понадобится алыча. Здесь у меня полкилограмма и необходимо отделить алычу от косточек. Я это сделаю с помощью чайной ложки. Вес получается 529 грамм, минус вес миски 60 грамм, это примерно 470 грамм ягод. Добавляю сюда 220 грамм сахара, пробиваю блендером. Остаются вот такие шкурочки, поэтому я протираю через сито. Минус 60 грамм, это получается где-то ну, 620 грамм пюре с сахаром. Добавляю 2 грамма агар-агара. Перемешиваю, и мне необходимо всю эту массу хорошенько уварить. Вместо обычного сахара можно использовать желирующий. Тогда, в принципе, вес ягод не потеряется. Теперь мне необходимо отделить 320 грамм от основной части, а остаток продолжить уваривать. Оставшуюся часть я проварю еще немножко больше. Вот до такого состояния. Оно намного гуще остается, след от лопатки. Теперь обе массы мне необходимо хорошенько охладить. Вес уваренной начинки у меня 155 грамм. А данную основу я положила на ледяной вот такой блок, чтобы он быстрее охладился. Пюре оставила оно холодное с холодильника. Беру два белка крупных яиц, соединяю с пюре. Мама, Зефир. А потом да, Массу необходимо хорошо взбить в устойчивую плотную пену. Сейчас необходимо сварить сироп. У меня здесь 150 грамм воды, 350 грамм сахара и 12 грамм агар агар-агара. И одновременно, пока варится сироп, я буду взбивать с пюре. Сироп у меня варится уже 5 минут после закипания. Белая пена ушла, он стал более-менее прозрачным. И проверяю вот таким образом, когда с лопатки стекает. И такие тянущиеся ниточки застывают. Сироп готов. Выключаю, даю немножко постоять, чтобы пузыри вот эти ушли. И буду вливать в пирообразную массу. Вот такой получается зефир. Он отлично держит форму. После соединения с сиропом я еще взбивала одну минутку. Я взяла насадку 1В, это закрытая звезда на 6 лучей. И часть ягодного пюре, которое я откладывала, сейчас помещаю в кондитерский мешок. И делаю себе разметочку вот такими точечками на небольшом расстоянии друг от друга. Краю делаю такой ободочек и потом закручиваю наверх. У меня получилось 30 с половиной, и оставляю стабилизироваться при комнатной температуре примерно 6-8 часов, можно на ночь. Прошло достаточно времени, мы уже даже приехали на дачу, зефир стабилизировался, он к рукам не липнет и покажу сборку. Для посыпки я буду использовать крахмал, можно взять картофельный, можно кукурузный, на ваш вкус, на ваш выбор, можно просто сахарной пудрой. Снимать зефир я буду с помощью ножа, либо можно взять мастихин или палетку, потому что начинка может остаться отдельно. Я как бы срезаю, и вот эта начинка остается внутри. Переворачиваю, потом буду собирать. И соединяю половинки между собой. Вот так. Зефир с этой насадкой выходит довольно крупным, поэтому, если вы берете насадку, допустим, 1М, соответственно, зефирки будут поменьше. Лишний джем с ножа убираю. Остатки крахмала. И теперь каждую зефиринку присыпаю остатками крахмала со всех сторон. Вот такой получается зефир. У меня получилось 14 полноценных зефирок вот такие пружинистые и очень вкусные я очень люблю когда зефир из кислых ягод либо фруктов вот такой получился зефир из лучи он очень вкусный с кислинкой посмотрите какой пружинистый зефир очень плотный и в то же время он тает во рту очень нежный и воздушный Рекомендую приготовить. Если что-то видео было непонятно, у меня есть отдельное видео, где я более подробно разбираю процесс приготовления. Ссылочка будет под видео в описании. Кому рецепт понравился, был полезен, ставьте mm -hmm. лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Mm -hmm. Будьте здоровы. Пока-пока.